Капелине, дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине, хочет главную роль. В картине. я так в капелине, дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине, хочет главную роль. Я уже сыру с ума, она точно не на меща Пойдет, не подходи, все внутри меня горит Ну-ка, Бармен, повтори ты такая одна, ты беспощадна Хочу не подходить, но маловероятно Все внутри меня горит, ну-ка, Бармен, повтори Ой, бы сейчас бы нас с тобою напали Я как Федерико Феллини Дайте Оскар этой богини Барби на витрине, хочет главную роль готини, я как бы не копелине, дайте Оскар этой богине, словно духа Барби на витрине, хочет главную роль какие готини. Будь моей, моей, моей, Нам светят тысячи огней. Марин. Я как в этой капелине, дайте Оскар этой богине, Слово дуба папи на витрине, Хочет ваму роль какие-нибудь. Я как в этой капелине, дайте Оскар этой богине, Слово дуба папи на витрине, Хочет ваму роль какие-нибудь. Богиня, а словно